Трогаем-трогаем, в смысле трогаемся в путь бешеный. Быстрее! Да бегу я! Мы опоздаем! Да у меня вообще-то сумки! <звук> ну и нахрена я тащила все эти платья? У меня идея. Мы можем его догнать. Ну, <эрис> <просимый> че там, че там? Погоди, смотри! Что-то что показалось? Какая-то странная лодка плывет. Чекай! А, о, это какие-то. еда какая-то плывет. И ты перепутала с мусором. Боюсь, что. Туши, На я... корабль Плыв... поднимается! Кто? Это Индиго! Че скажешь? Ну, есть что-то такое? Блин, я, я как как косплей Меня очень коробит парик на самом деле. Парик, да. Можно Мне кажется, было... что он не так плох, но из-за того, что с ним не поработали, есть ощущение, что он очень дешевый. Хотя в принципе, ну как бы. Ну, его по... можно было уложить. Парик как парик. В общем, да. Его расчесать хотя бы можно было. Он был бы пополнее, попышнее. Вот Какой-нибудь аксессуар сюда влепить. У тебя целый костюм из морковки. И что там еще? Я просто не вижу. Отсюда. Ты там далеко на корабле, а мы тут плывем. И очень мне нравится работа с материалом. Потому что сразу можно в духовку запекать 30 минут. Вот. Потом вилка еще потыкать в тебя. Ну, в принципе, да, клево, что материал необычный. С ним реально сложно работать. Uh -huh. И это прям огромный плюс костюма. Вот. Потом по ноге. Уважаемый ребенок Индиго, я вышлю вам посылку с гуманитарной помощью из четырех пар колготок по 40ден, цвет белый, размер 4XL. А я, видимо, вышлю книжку, как позировать на камеру, чтобы вот так вот ножки не заворачивались внутрь, потому что это могут позволить себе 2 d анима девочки и совершенно не могут позволить себе нереальные женщины, нереальные драг -квин. Ну, в общем... По нюансу ты учтешь. За работу с материалом тебе тут. Вот. А за парик буд. Расчеши. Да, давайте будем учиться расчесывать парики. И да, возьмем на заметку, что чем оригинальный материал, тем круче это в любом случае смотрится. Что ты скажешь про корабль? Корабль интересный, потому что он сколорирует, скажем так, с образом. Он тоже сделан из овощей, из чего-то не по ничего. Вот, я такое не ем, скорее всего, потому что я ем только фритюрную пищу, а овощи во фритюр не положишь, вот, а корабль как корабль. Чё, правда овощи в фритюре не готовят? Готовят, но я не ем овощи. Понятно, понимаю тебя. Такая красота. Мне кажется, что это даже акварелью нарисована, да? Возможно. Личный такой плюсик от меня с моим художественным образованием. По-моему, нарисовано круто. Видно, что это ну, не склеено из каких-то частей в фотошопе, а реально нарисованная работа, и это делает ее еще круче. Так что, опять же, работа в материале явный. И... Ты-то выше их тут я... и бутить? Я-то тутить и я с тобой абсолютно согласна. Если причесать парик и сделать аксессуар, было бы прям вообще идеально, а так, ну, по-моему, уверены и тут, как бы. Следующая, мадам. Так, кто там дальше у нас плывет, интересно. Господи, помилуй. На. Что, все настолько плохо? Ох, мать моя женщина! Тетенька-пиздетенька, Рамона Вайл! Блин, я вот сижу и, и залипаю, потому что вроде как образ, который мы уже видели, но он настолько стал круче, вот это вот нога абсолютно другая какие-то очень классные акценты какие-то классные по подсылке головной убор прям все вообще производит какое-то неизгладимое впечатление к тому же ну как бы мы фангерли mm -hmm. тебя Рамона весь сезон да. мы фангерлим тебя сейчас Сим Рамона Тим Рамона не знаю когда она вылетела в третьем сезоне не помню такого очень зря очень жаль да, мне кажется, просто кто-то результаты перепутала, страну свои бумажки подсунула. Произошла непоправимая ошибка. Рамона, Рамон Рафайл обожают пизду. Просто. Я не знаю, будем ли мы это запикивать в эти пипизды Где мы укулели и пение ей по ночам в скайпе? Вот. А Рамона. Очень достойный лук, очень мощно сделан, подано. Вот эти все линии, вот эти все четкие, как это называется, чечетки, четкие, четкие, четкие. Работа с цветом, Работа внимание с цветом. к деталям. Вообще все прям Детали, зашилось. детали, это охренеть Рамона очень выросла. С нашего сезона можно посмотреть на эволюцию ее вагины. Вот как бы у нее сначала... Такие было... зубы отрастила Одно. Потом у меня на финале была тоже зубатка. И сейчас это просто эволюция зубатки, это три покемона, вот. корабль. На каком она корабле приплывает? Ну корабль в принципе как бы готичный, эротичный, с образом сочетается и в принципе в целом образ вполне себе. Отвал пизды. Цитата Рамона, ну это абсолютный, тут сто процентов, как бы парни со мной Абсолютно. Доминирую на Барби, биржу перед этим матрасом. Простите, ради Бога. Посмотрим, что будет дальше. Потому что это заявка на шут. Ну, пока. Мы будем ждать и болеть за тебя, Тим Рамона, и все такое. Угу. Вот. Следующая у нас участница. Следующий участник. Следующая часть. Дизяй! А. Ничего не плывет. Mm. Ну и все тогда. Заканчиваем. Сворачиваем съемки, включаем свет. Ну, совсем. это что? Подводная лодка? А как ты ее видишь, она в воде? Но она же должна вылезти, чтобы пробраться на корабль, женщина! Тоже верно! Может быть, она не будет вылезать? Дай посмотреть. Ой. Ну, это у нас Лакриша. Лакриша у нас тут как вояка, такая вся из себя. Ух, хаки, хуяки, пистолет. Автомат, Что там у меня непонятно. Но, на мой взгляд, просто. Очень просто, Лакриша. Ну, Лакриша, ну камон. Ну, ты могла себе сделать гораздо больше. Хотя бы головной убор какой-нибудь, каску. Потому что сейчас, ну, то, что я вижу, как бы, ну... Это хорошо выглядит. Это рабочий костюм. Но он рабочий, он не... Не похож на что-то, что прям кричала бы о себе и заставляла запомниться как персонажа в самой первой серии. Даже в трейлере, это же даже не серия. Плюс у нее сторис целиком про сладости и лакрицу. Угу. А я ничего не вижу здесь конфетно-лакричного. Ну, может быть, это она плывет на батончике карамели. Ну, может быть, тогда следовало нарисовать батончик карамели, а не просто подводную лодку, раскрашенную в камуфляж. Это возможно. Может ну, быть, как это... бы, история, она все-таки часть образа, и вроде как зритель, ну, я лично, например, рассматриваю это все в купе и mm -hmm. когда у меня заявка, что я лакрица, я сладкая, я конфетка, а я получаю basic military лук в лифаке, мне mm -hmm. это меняет коробит на самом деле. Тут у нас бут первый бут за четвертый сезон. Первый бут четвертого сезона поздравляем с прохождением посвящения mm -hmm. в, в, в команду Ботома. Подожди, еще может быть трейлер не оценивается Ну как бы да, это меня Пос... не кикнут, можно не стараться. Плохая, плохая, плохая идея. Смотрят то люди, фанаты, грядущие, они а в конце концов да трейлер это способ набрать свою фанбазу и халтурить в нем наверное все таки не следовало так что извини девочка слушай ты что-нибудь слышала про экологию это когда в кабинете ноги раздвигаешь да сказали две девочки в полиэстере смотри кто у нас плывет мусорненько так Давай заценим. Никофилер. Никофиллер. Прям произвела на нас огромное впечатление. Работа с материалом, вся вот эта вот детальная проработка, цвет, форма, то, насколько это в принципе тщательно выполнено. И то, что даже головной убор, он же парик, сделан из материала. Это прям очень круто, это вот прям наш тотали шут. Потому что, во-первых история. Во-первых, это очень целостный лук. и корабль и образ. Они во-первых не то, что сочетаются, они рассказывают историю и они занимаются активизмом. Укладывается в определенную концепцию, да, потому что концепция, когда читается концепция образом, это очень достойно похвалы и вот... Ма, уж если она, помимо этого, несет какой-то смысловой подтекст, какую-то такую экологич... экологически-активистскую идею, это вообще втройне ценно, мне кажется. Ты драгдива, ты имеешь голос, ты пользуешься этим голосом, и Ника Филлер воспользовался своим голосом. И спасибо, что мы его услышали, мы кайфанули с этого образа. Класс. Продолжай в том же духе, мы с тебя болеем. Угу. Сказал Диман Рамоны. Мы это вырежем, вырежем. Нет, не вырежу. Мы это вырежем Смотри-ка, там еще один корабль Да, Что-то странное с голубыми парусами Да, так банально прости. меня взломало дала секс И что? А, Ну, ты посмотри, а там обсудим А, дура, бинокль не той стороне держала да, правда, есть такое. Корабль плывет. Mm -hmm. Это у нас Викторин Степановна. Викторина Степанна У нас продолжает историю Лакриши. То есть Лакриша это дочурка, а Викторина Степанна ее тетка мамаша гигантская такая. А Лакриша такая. А, милитари, опять милитари. Содержательно, дизайн. <laughs> опять миллитарий. При этом здесь мы видим а, бутылочку. Бутылочку чего-то непонятного. Family-friendly show. Мы не ругаемся, ничего не, не, не можем ничего сказать вот, здесь, как бы я так понимаю, образ был более-менее готовый, то есть не приходилось с материалом работать, как там... Ну, вообще же... не видно никакой работы, если честно. Вот. То, за что обвиняли, как это, Home Drag Race", что у нас тут шахабалки, проститутки и шалавы, вот такие все, а, а, алкаши, ну, что-то такое есть. Я очень надеюсь, что это не пойдет дальше, потому что образ бухающей шлюхи он должен умереть в первой серии, даже не в первой серии, а в трейлере, потому что в первой серии с ним можно. Да, вылететь. уж такая вот у нас традиция, что либо умирает образ бухающей шлюхи, либо королева уходит из сезона. Тут как бы одно из двух. Да, поэтому как бы трейлер все, дальше у нас идет конкретная такая работа. Это будто. Это определенный буд, потому что никакой оригинальной идеи не читается. Ну, как бы сетка, алкоголь. Это даже на капитана корабля не очень-то тянет. Не говоря уж о том, чтобы претендовать на какое-то качество. Портоуш, Леха. Это, к сожалению, буд, но мы верим, что это изменится. Ты принесешь нам много клевых идей, и мы реально под конец сезона будем сидеть и болеть за тебя на первом месте. Какие мы с тобой поддерживающие, да, милые вс седаконы? Всех поддерживаем. Тим Рамона, Тим Ника Филлер, Тим Викторин Степанов Тим, никто из нас не шлюха и не понотеет по всем сразу. Туфля плывет. Кто-то выкинул ботинки 43-го тебе нужны? Да я вообще-то 35-й нашел. Mm. Но ботинок, кстати, ничего. Да, и как... кто это к нам плывет? Галла Дэлэй. Галла Яркая, кокетливая, работающая королева. Вот, Помнится, я ей писал в инстаграме в начале третьего турнира, типа, что, пойдешь на четвертый? А, нет, нет, не пойду. Здрасте. Лук классный, яркий, в стиле детокс. Чем-то мне напоминает? Да, есть такое. Вот эта вот лаковая задница, очень яркий образ, качественный, качественно снят, качественно сделанные позы. Хотя однообразновато. Есть, кстати, боковушка и фронтальная, она... Одна поза, по сути. Да, чуть-чуть развернулась. По мне-то тут это хорошая работа, яркая и не теряется на фоне остальных. Большой плюс за колористику, угу. потому что ну, образ довольно простой. Но, тем не менее, очень грамотно по цветам составлен, сочетается с кораблем, сочетается сам с собой, и, в принципе, добавленная беретка делает его достаточно морским, чтобы я могла бы сказать, что, ну, в принципе, это вполне себе капитан. Поэтому, mm -hmm. да, это определенный тут, но знаешь что мы ждем от тебя много большего. Да, крафта, работы с материалом, и беретки у нас не в почете. Я это вырежу. Я же не такая, сука. Она такая. Ой, дизяй. Там это импортного привезли. Заграничная королева подъехала. Мэйден Чай. Заценяй. О, опять бинокль перевернут. Куда ты смотришь вообще? Ааа, это же у нас Крыла Делай. Ну, что сказать про лук. Очень клево, что использовался национальный колорит, uh -huh. очень классно, что сильный корабль, очень тщательно нарисован, очень продуман, тонально сочетается с самим образом. Может быть, я не вполне довольна мейком, потому что ощущение, что то ли перетемнило, переборщила с хайлайтером, ощущение, как будто кожа жирная. Но, в принципе, интересная форма глаз, uh -huh. и, может быть, немножко не дотягивают губы, чтобы это было прям драк-драк. Ну, да, по поводу макияжа нужно, как бы, немножко на другие картинки ориентироваться, потому что э, сейчас то, что мы видим, как бы, ну, получается, да, драга не хватает. Нужно, чтобы было больше, круче, ярче, блестяще, вот. Но он, однако, вписывается в костюм, вот. в целом образ выглядит слаженно, хорошо. Это определенно тут. Может быть, мне немножко не хватило какой-то детали, которая разбила бы это обилие черного mm -hmm. и дала бы немножко больше шейпа. Потому что корсет как будто бы не сидит впритык. А, да, есть такое. И немножечко скидает талию. Из-за того, что он топорщится. Mm -hmm. И если бы там еще была какая-то, допустим, белая деталь вроде фартука, может быть, стала бы объемней и появилась бы вот эта вот фигурка песочные часы и сделала бы оба с более привлекательным с точки зрения Драга. Ну вот, в общем, есть целое огромное поле для размышлений. И, ну, образов. в общем, надо это чуть-чуть отполировать. И это будет заявка на победу, так что это, ну, определенный тут. Тут. Хм. А! Что-то в глаз кольнуло на. Ага, Ты... то есть что теперь кольнуло мне? А мы будем с вами пиратки одноглазые к моменту прибытия. Ну, жестоко это женщины, дизяй. И чё там? Ну что, приплыла? Ванет? Ванет в своем репертуаре. Мне нравится то, что она. У нее есть концепт ее персонажа, как в принципе целостный, как персонаж. Ее ногти, ее накладки на лицо, ее макияж, позы. Это все ванет, ты сразу видишь, что это ванет. Да и по кораблю я бы, наверное, даже узнала. Да, корабль, кстати, ванет с ее рисунками, ее стиль фирменный рисунка, он читается в корабле. Вот, и как бы еще раз сообщает нам о том, что это ванет. Образ безумно сильный. Сочетание черного-красного шипов прям вызывает вот это ощущение какой-то агрессии, опасности. И мне кажется, да, всем остальным стоит ее опасаться. Mm -hmm. Тем более, что она это сама делала. Все эти бабочки, она их плела сама, и корсет она шила, насколько мне известно, там, не помню про корсет, но все остальное делала сама. Ну, единственное замечание, которое у меня все-таки есть, это история, угу. Потому что, да, сильный лук, да, в серии только он, но некоторые все-таки это читают, и таких довольно много. Я не читала. Я читала, люблю буквы, знаете ли Я бы все-таки проследила за тем, чтобы он не выбивался из этого общего образа Да Потому что, когда три элемента головоломки складываются вместе в одно целое Это еще круче, чем когда всего два Я не знаю, я не ученая Ванет, мы тебе говорим, огромный тут Потому что это заявка на шут Но пока что тут, чтобы ты не расслабилась А то сейчас она получит в первой серии шут и все, и вот это а вот и начнется Мы поставили кому-то шут, да? Да Целый один, да? Целый один Шу -шу Шуты направо и налево Ну все, кончились у нас шуты, в общем угу. Действительно твердый тут Прям очень твердый Да, да, да Вот такой твердый Как у детей на старости лет Это прям заявка Не могу Не могу так работать Это прям реальная заявка на шут мы в тебя верим, мы за тобой следим, мы будем за тебя болеть. Конечно, мы, мы шлюхи, мы не болеем всех подряд. Рамона, Ника, Викторина Степановна. Мы правда надеемся, что все получится. И вот лично от меня пожелание давай писать тексты так же хорошо, как ты делаешь свои луки. Да. Ну что, народный русский колорит подъехал? Да. Гжель? Гжель? Хохлома. я не разбираюсь в этих ваших художествах. Я дизяй, а не дизайн. Это Бьютислава. Бьютислава у нас сине-белая. Синяя и белая. Мне нравится образ. тому что он сделан сам. Бьютислава шьет. Охрененно шьет. Я запишусь к тебе на курсы. Или куда-то там что-нибудь. Короче, жди моего смс. Жди телефончик. Жди телефончик. Но простовато. Ростовато, по сравнению даже с тем же самым Рига, у которого не фэшн, но охрененный крафт теряется. Потому что костюм, как будто я могу его пойти и купить в магазине. Ну, есть немножко такое ощущение, но в принципе, вот сейчас, когда я уже вижу корабль, я понимаю задумку. Uh -huh. Задумка выполнить э, русский орнамент в определенной стилистике, какая-то такая колоритность есть. Uh -huh. В принципе, все детали объединены, кепочка капитана. То есть что-то определенно есть. Кстати, единственный может быть... человек в кепочке капитана, все остальные безадекватного да. головного убора. Ну, Береточка еще есть. Но чего-то не хватило. Может быть, если там были какие-нибудь креативные сапоги. Да, сапоги. Может быть, как... какие-то аксессуары, может быть, что-то в руке такое. Не хватает интересное. сапог. Потому что сапоги они бы этот образ кардинально изменили. Во-первых, ноги были бы длиннее. Может быть, клево смотрелся бы какой-нибудь чайник и чашка, прям если их большими сделать, чуть ли не из бумаги, mm -hmm. и сделать их той же, та, та, также по орнаменту, mm -hmm. Только... то получится, что отсылка будет более понятной. Да. И прям с ним и попозировать можно интересно, и, в принципе, развить эту идею. Потому что Алиса. Сейчас это есть, но это пока не прям драг-драг. Это пока немножко это пока... косплей. Это, это скорее топ-модель по-русски. То да. есть это сшила, красиво прошла, но крафта, как такового мощного, красивого. Ну, ну вот что-то вот. Ну... Да, может быть, не хватило орнамента прямо на руках, на ногах. Угу. Какой-то роспись. Покрильчикам, да, Барби? А, по-больному бьешь, да? Знаешь, куда? Я все равно поставлю этому образу. Тут? Я, в общем-то, тоже, да. Это тут. Но ты услышал нас. Но мы ждем больше. Да. Ярче, сильнее, быстрее, громче. Креативнее. Да. А, кто-то последний, я так понимаю, плывет. Ну, да. Десятый, смотри. Закрываемся, наконец? Ой, блядь, слышите это все серьезно. О! Мужчина в соревновании. Кто это? Чего? Мужчина? ян бедный. Ну что, с этим образом у нас прям сразу пачка нововведений. Да. Это трендовый киберпанк, угу. и это первый Drag King Home Drag Race. Да, потому что тенденция давно на это идет, и как бы ни хрена не легче, чем драгдивом дивом в плане образа. Вот, и как бы, если хочешь играть как мужик. Мерила на себя образ мужика. Чуть ли не сложнее, ей-богу. Мне очень нравится работа с материалом. То есть, казалось бы, здесь э, и обычные ботинки, и обычные штаны, но при этом это все так собрано. Добавлен полиэтилен, ушка вот это, она выглядит очень хорошо. Это тут абсолютный. Ну, кроме того, здесь нельзя забыть про то, что мы просмотрели уже все образы, угу. и, на мой личный взгляд, это первый капитан. Угу потому что я здесь отчетливо вижу отыгрыш, которого мне во всех образах чуть-чуть не хватило, да, где-то была прям суперсильная работа с материалом, mm -hmm. заявка, задумка, концепция, но лично для меня вот эта актерская составляющая, актерская подача образа, она да. всегда очень раляет. И здесь харизма прям просто прет из человека. И это прям реальный капитан. И я в это верю. Готовый защищать на, на пиу Пират, Служные не войны. пират, но тем не менее капитан. И это очень круто. Угу. От меня лично это шут. Шуты у нас закончились. Ничего не знаю. Для драккинга всегда подвезем. В конце концов, единственный мужик в соревновании время собраться. А, в малине. Мужик-то в малине, там сплошные телки, и он такой, ох, Бери на вооружение, там такие самочки. Да и я вроде еще неплоха. Ну, старовато, конечно, если хочешь поволоже, пиши Ну что, это все косплей. Ну, я, по крайней мере, не разваливаюсь после пятиминутной пробежки. Ну это посмотрим, нам еще с весь сезон вести. того получается, что мы посмотрели всех, очень ждем, что будет дальше. В принципе, давай так, в общих чертах, заявка на сезон очень сильная. Угу, угу. И я вот с нетерпением жду возможности все это посмотреть, все это разобрать по кирпичикам и в принципе просто насладиться тем, что люди с душой делают очень крутые образы и это прям ощущается. А нам не надо ничего делать. Это лучшая часть этого шоу. Париться надо, не нам. Мы вам всем желаем огромной удачи, креатива и побольше времени. Побольше времени. Мы за вас очень болеем. Приплыли, дура, приплыли. Что, неужели наконец-то? Пойдем каюту искать. Чтобы я еще хоть раз по якорю забиралась. А что поделать? Старость не радость. Давай, каюту пойдем искать. О, нашла. Не круиз, а издевательство какое-то. Еле удрали. Ты со своим продюсером... Продюсер, продюсер. Шарлатан какой-то. Да ладно, че ты прицепилась-то? Все же нормально в итоге вышло. А говорил, что кают свободных нету. Только жарковато что-то. Ой, да. Прям вот как-то даже на как... сауну похоже, да? Ага. Ой. Сауна правды. Охуенно, меня отпустят домой. Эта женщина-тиран подписала меня сюда фактически против моей воли. И она наконец-то. Так, отпустила тихо! Я домой, тихо. если я сделаю все. Я сказал, заткнись! Возможно, даже паспорт отдаст. Невозможно работать. Я не тиран! Я стараюсь, как могу. Давай дальше, пожалуйста. Ванет? Да, я пыталась вспомнить именно Эй, такие вы с тобой противные! Белая! Да завали, заебала! Ты заебала! Но!